Четыре 4 часа по Тихоокеанскому времени поступило сообщение об обрушении здания по 2.39. Причина неизвестна. Полное обрушение трехэтажей этажей. Немедленно прибыть на место. Вот что известно на данный момент. В 8.30 утра астероид упал в город венчо Наши наземные службы на данный момент занимаются расследованием происшествия. По возможности, найдите укрытие. Каталинский небесный обзор. Эрик слушает. Я не могу поверить. Говорят, астероид только что упал в Техасе, сравняв с Землей целый город. Подожди, о каких астероидах ты говоришь? Астероид? Астероид! Дэвид Моррисон в конгрессе. Мотор? У нас есть возможность защитить свою планету, если мы решим это сделать. Если нет, мы можем повторить судьбу динозавров. Астероиды прилетят. Уже есть один, который столкнется с Землей, уже на своей траектории. Мы пока просто не знаем, какой именно. Это ужасная катастрофа, которую мы можем избежать, работая, наблюдая, моделируя и готовясь. Мы придумали название Deep Impact еще до выхода фильма. Но там многое показано верно. Так, а что было неверно? Конечно, это весело взрывать астероиды или толкать или двигать их. Да. Но прежде чем это делать, мы должны обнаружить саму угрозу. А кто будет эпиндемером? Кто будет опенгеймером? Я не знаю, но я не думаю, что кто-то знал, кем будет опенгеймер до проекта Манхэттен. Кто-нибудь появится. Если мы ничего не предпримем, и в результате этого погибнут миллионы людей, история нам этого не забудет. Давайте возьмем наш большой красный телефон. Мы больше не пользуемся телефонами. Ну, я не могу. Я покажу. А знаете почему? Да, мы будем мертвы и уже ничего не сделаешь.